Всем привет! Сегодня мы приехали в садик, покажем, как Дима идет в садик. Дима, ты рад, что ты в садик идешь? А? Дима почти рад, что он в садик идет. Сегодня на улице ветер, прохладно и мрачно, солнца нет. А мы все равно идем в садик Так, осторожно О, саль, ура, <связь> <связь> вот как Дима в садик хочет срочно попасть. Заходи. Наша поделка. <смех> играют уже без тебя, потому что, видишь? Да, быстро. Что, уже играют все? Играют уже все, конечно. Но Давай, Димас, раздевайся тоже иди играй. поделки ко дню космонавтики. Привет. вот и Дима домой идет. Привет. Все? Привет. Наигрался? Да. У меня все хорошо. Все хорошо? Молодец тогда. Вот Наон купоны Безьян. на обезьян дали. Вот так. Идем на обезьян? Да. Можем да. Исходить. Куда в цирк? Нет, в гостинку. Ну посмотрим, может и сходим. Да, может. Ну в чём? Там че? есть обезьян. Там есть обезьян. Что, ну что, всем везде? пока. Пока. Даже пока, встречи. пока. А мы поехали домой.